щеглы с вами голем и сегодня у нас обзор на танк м4 а 2 и 4 шерман характеристики которого вы видите у себя на экране я бы сказал одни из самых лучших характеристик на пятом уровне и считаю по-настоящему считаю что этот танк на пятом уровне самый лучший самый лучший самый нагибучий и это вам я сегодня и докажу у каждого танка в этой игре есть свои плюсы, свои минусы, недостатки, преимущества. И сегодня я расскажу как о плюсах Шермана, так о его и минусах. Я не буду называть его М4А2Е4 Шерман, я буду называть его просто Шерман. А, пожалуй, начнем с бронирования, потому что эту особенность я считаю главную в этом премиумном Шермане. Броня у него от собрата шестого уровня, даже на 1 миллиметр толще. А показатель проведенной брони равен 114 градусов. Представляете, этот показатель брони толще, чем у КВ 1. Третьи левела мы не встретим из-за льготных уровней боев плюс-минус один уровень. Это, конечно же, хорошо для третьих уровней, а не для нас. На четвертом левеле у нас уже... Будут претенденты на пробивание Это трактор Т-28 и хедзер Вот так вот, да Ну, а если вы будете доворачивать корпус То броня точно устоит перед четверками Это факт Пятые левела уже чаще будут пробивать вас Так что не высовывайтесь Вы не, не на тяжелом танке Хотя я так не поступаю так что играйте от позиций и свою динамику. А к динамике мы вернемся попозже. Так что не лезьте на рожон и играйте осторожно. Пожалуй, перейдем к орудию. Стрельба... Урон базовым стрельбам 120-200. Пробитие базовым снарядом 90-122, скорострельность 9,34 выстрела в минуту, время сегодня 36 секунд, разброс на 100 метров 0,366 обзор 267 метров. Орудие, скорострельность 9,34 выстрела в минуту, средняя бронепробивание снаряда, бронебойный снаряд 106, подкалибренный 127, а скольчик 20. Ай, думаю, зайдем посмотрим, как он пробивает. Думал, будет, вау, все офигенно. На самом деле это не так. Пробивает он намного хуже, чем мы думали. Сейчас мы вам это и докажем. Я вам скажу, маневренность у него сверхчудесная. Сверхчудесная маневренность. Очень охрененная. Закружить его очень тяжело, вот очень. Практически, ну, невозможно. мародеры точно этого не получают закружить. Т-15, который разгоняется до 60 км в час, закружить. Шермана тоже не получается. Вообще чудо. Стабилизация у Шермана отличнейшая. Он на ходу раздает вертухи, хоть и не советский танк. Как так, как бы говорится. Но мы, мы сами не поняли. Он просто... Летает, он летает за мной. Я на мародере не могу от него угнать. Он меня догоняет и расстреливает. Вот, видели? бы непробитиям точно какая-то проблема. Заколдованные снаряды. В корму мародера не пробивают. В корму, вы понимаете, да? Сейчас будет еще несколько выстрелов в корму, которые просто уйдут молоко. Непонятно, как так. За штурвалом эм, Шермана сидит мой друг мистер релакс релакс привет ему если бы не он то кстати вот видите недочеты карты не доделали если бы не релакс этого видео вы точно не было он самый лучший наверное дружище у него есть канал на ютюбе он тоже делает обзоры на танки играет стримы ведет записывает все чудесно да и советую подписаться на него советую на него подписаться поставить ему лайки везде ну, сейчас меня уже он убьет. Он офигенный чувак. Я сейчас... Классно играет. Ничего не сказать. Ну и вот. Шерман вообще танк отличный. Он мародера просто раскидывает. Казалось бы, мародера. Мародера, самый офигенный танк. И вот так его раскидали после мародера. Видите, убили его. Все. С вами был Голем. Пока.